Ну что ж, вторая карта, дорогие мои друзья И поножовщина, Забайкальский паблик 2 Выиграли первую карту Выиграли карту Мираж со счетом 16 Сколько? По-моему, 6 а, Ну и Забайкальский паблик 1 Если проиграют карту Тускан То третьей карты мы с вами не увидим Если выиграют ее, тогда Шоу маст ну. Короче, вы поняли В общем, продолжается Продолжается у нас, тогда веселье Ну, ножики за пап один выигрывают Во всяком случае, прав выбор страны за ними и Это для них, естественно, плюс Какой выбор? Стей, да? Насколько я понимаю да, стей, дорогие друзья Ну, я, конечно, опять же могу поднять э, вопрос того, что сильной стороной все-таки является атакующей стороной, И правильнее было бы поменяться, но да бог бы с ним Для команды зап-пап лучше начать в обороне Раз они сами решили начать в обороне, значит для них так лучше Ну, составы не менялись, но на всякий случай озвучу их по новой Это Кротсон, Лаки Хаски, Нервный и Пап Хап за зап 1 и Пашка с ПНС-ом, апатией, бессовест... А, вот, кстати, бессовестно. Бессновестно. И рандум за, за ПАП-2. Которые, кстати, уже зашли на точку Б. И вполне себе неплохо здесь разобрались со своими соперниками. Разменявшись в плюс для себя. Потеряв одного игрока и сделав два минуса. Ну и теперь главное удержать ретейк. Дефюз киты единственные на команду, кстати, выпадают сейчас в... А, не вы... а на банане. Минус от Пашки по папе хапе. Это да я уже не могу. Я уже не могу. Мне прям грустно становится, когда Пашка убивает папу хапу. Ну почему именно он всегда убивает именно его? Я бы сгорел, честное слово. Если бы я играл, я бы просто сгорел. Счет 1-0. Атака выигрывает, что вполне себе, опять же, логично. Здесь я считаю, конечно, что за пап очень сильно со стороной не угадали. Не знаю, для каких целей они выбрали вдруг играть. Именно в обороне Начало. потому что Здесь атака по всем фронтам, конечно, круче Ну, ПНС немножко пострелял по своим соперникам Это в целом не сильно меняет картину происходящего Папа-Хапа минус без... А, бессовестно Рандум минус крот И... рандум минус папа-Хапа Ну, наконец-то, хотя бы не пашка Экономические от обороны продолжаются? Наверное Нет, не продолжаются Нервный берет скаут Uh, один вопрос, зачем? А, все, фамасы, окей То есть это форс Ну, ранний бай, ну я даже не знаю, честно сказать Учитывая счет первой карты, я думаю, все-таки uh, Лучше Все-таки лучше было бы не брать ранний бай Потому что, ну, соперник такой С которым надо играть четко и жестко Ну и вот эти два девайса, которые были куплены Кстати, в числе первых уже погибли Вообще все погибли, все, Сон остался последний Ни единого минуса, пока за ПАП-1 сделать не оселили Ну, может, вот сейчас, кстати, э, с позиции с моста Очень, очень хитро можно было бы кого-нибудь отстрелить Но Паша хитрее Паша оказался хитрее Счет 3-0 я пока ПК сдох, я играю CS Source на Android, там DAS 2 почти на всех серверах. Но это вообще, мы же говорим, если о мобильной платформе Counter-Strike, это же вообще как-то совсем не то же самое, что на ПК. Ну и в Source я в справедливости ради вообще практически не играл, поэтому не могу ничего сказать по Source. А бессовестная и ПНС По минусу, а папа Хапа сделал два фрага Но что самое главное, Пашка-то еще живой И пока Пашка живой Папе Хапе надо бояться Потому что никто не убивает Так часто папу Хапу Как Пашка это делает Дорогие друзья, минус от бессовестного И по нервному Прилетает на этот раз Неудачно Паша открывается он Забирает сон, ПНС тут же дает разменный минус По кроту информации нет А он, кстати, вот он да ладно! Не перестреливает, дорогие мои друзья, крот своего соперника. И это отдача четвертого Это немножко, конечно, боль. На всех платформах, <iffe> в любой версии Counter-Strike. Ну, кстати, не сказал бы, наверное, в CS все-таки Mirage, например, стало популярнее, чем Dust 2. Dust 2 в CS как-то не сильно прижился. Сон, папа, хапа, сон! Ну, наконец-то! ФАМАС заиграли у команды за ПАП-1, да, и ПНС с апатией такие, а что же нам теперь делать? Ну, Крот, смелее. Не стал помогать товарищам по команде, в результате одного тиммейта все-таки потерял. Ну, ПНС, кстати, не старается играть тихо, достаточно шумно передвигается по карте и, соответственно, палит свою позицию, но... Бреет что одного, что второго В принципе, без проблем Но сейчас со спины его однозначно должен закрывать Крот уж хотя бы тут Нет Килл <смех> достается сну Но это как бы непонятно На самом деле, зачем Крот сидел В этой позиции на мосту Если практически бездействовал Все время раунда на ней Даст 2 убрали с турнирных карт CSGO. да уже очень давно А ну, если я не ошибаюсь Надо на данный момент БНС и рандум. Три минуса на команду, дорогие друзья Сон и Папа Хапа, Вот он, Папа Хапа Первый минус Эх, только первый, к сожалению Сон 64 хп Есть дефюз ты есть девайс Вполне себе играбельно, как мне кажется Ну, можно во всяком случае попытаться Натащить но игроки атаки думают немножко иначе Я писал про паблики, гейм овер Так это же напрямую связано с э, профессиональным киберспортом На пабликах всегда, заметьте, чаще Ну, чаще всего, ладно, не всегда, но чаще всего Популярными картами являются турнирные карты Вот в CSGO Dust 2 убрали с турнирного маппула И поэтому он стал менее популярен Потому что, а зачем его играть, если 5 на 5 Киберкатлеты, так сказать, не играют эту карту Снова выход на точку А, снова жестко и снова очень больно для Запаб 1, 6-1. Запаб 1-6-1. Черт возьми, не знаю, как еще э, сказать об этом, но Лаки Хаски и нервный теперь у нас еще не сделали ни единого килла. У Лаки Хаски, кстати, куда-то пинг украли. Завис, что ли? Да ну не дай бог. Только не зависай, дружище. Пинга-то нет. Раз пинга нет, значит значит он висит. Да, он завис, черт возьми. Какой неприятный момент. Ну и снова сносит точку А. В общем-то, Забайкальский паблик 2 своим соперникам. Нервный 55, пытается стреляться сразу с двумя соперниками. Что заведомо, в общем-то, проигрышная идея. Ну и папа-хапа один против двоих. Как я помню, в CS GO карты из мастерской чаще всего. Ну, не совсем Сейчас уже не совсем Карты из мастерской не на каждый паблик Можно закорячить еще Ну и в основном, опять же Ну, конечно, да, люди иногда хотят разнообразия И сыграть что-то не дефолтное. Но преимущественно все-таки Основной выбор людей Всегда падает на что-то дефолтное Потому что, ну, типа, если ты будешь играть какой-то дурн турец... Опа, прострелил Отомстил! Он ему отомстил, дорогие друзья Папа Хапа простреливает Пашку Но это, правда, все равно 7-1 Но вернул должок, так сказать Месть, понимаете, это такое блюдо, да? Замечательное, вкусное Я представляю, как сейчас папа Хапа Кайфанул от этого минуса Ну, я бы кайфанул точно Пашка ПНС по минусу по соперникам. 3 в 5. Проходка проходка двух игроков обороны. Еще не дочекали здесь. Крот один минус сделал и погиб. Сон еще находится в сайде. Тоже сделал один минус и тоже погиб. Пока все дефолтно. Минус у Трандума 8-1. Вот что называется, дорогие мои друзья. Выбрать не ту сторону. Ну, как минимум. В атаке за ПАП-1 имели бы шансы на взятие сейчас большего количества раундов. И во второй половине надо было бы просто дотащить до победы. А так там с, <с, с дробовиком, серьезно. XM, дорогие мои друзья, не работает вообще. От слова полностью. Крот перестреливает бессовестного, но Пашка делает аж целых три. Минуса в этом раунде И Лаки Хаски с папой Хапой Апатия минус папа Хапа Лаки Хаски последний Ну и тут как бы надо куда-то бежать Надо куда-то бежать и что-то делать Сейчас просто игрок, идущий со спота Б Найдет Лаки Хаски да, дорогие друзья, это 0 на 10 у нервного И 1 на 10 у Лаки Хаски что ты? Сон теперь играет 6 на 9 настреливает, да А вот его тиммейты которые на первой карте играли гораздо лучше, сейчас показывают, к сожалению, не самые удовлетворительные результаты, но такова жизнь, такова жизнь. Counter Strike штука не самая линейная и порой вы не можете играть всегда на одном и том же самом уровне. рандумы и ПНС еще раз по фрагу, апатия, ну и тут точка просто, конечно. У Забайкальского паблика один с точкой А огромнейшие проблемы, потому что все раунды, по сути, кроме пистолетного, строились вокруг именно точки А. Рандум. Сейчас встретится определенно с папой Хапой. Ну, папа Хапа определенно отстреливается. Пашка-пашка, смотри, лезет. Ну а кто же еще, если не Пашка? Не заметил. Не заметил соперника. С ножом. Пнс Разошелся Сбрил аж и Пашку, и Папу-Хапу Всех Короче, 10-1 Но это уже какая-то хохма, дорогие друзья Потому что, ну, если Паша уже пытается Резать Папу-Хапу, то их дуэль Это уже важнее даже Чем матч, который мы вообще С вами смотрим, уже исход мой, Папа-Хапа -па! Вот это да Вот это два ваншота Вот это отписал вот это третий, дорогие друзья! Твою ж налево! Бессовестный минус кроты! Минус папа хапа нет! Этого льва просто остановили! Райз! Не могу прочитать вторую часть, но, в общем, спасибо вам большое за подписку на Твиче! Нервный остается один, но неужели вот такой раунд будет проигран? Но это ж невозможно! Ну, папа Хапа сделал 90% Для победы своей команды И команда не смогла сделать 10% Да что такое Минус от Пашки по нервному И 11-1, но Очень жестко Куку, -ку, тут что, мясоруба Ну, есть такое, Фрейс, есть такое Ну, как бы, как сказать, мясоруба а... Сама мясорубка Это за Пап-2 Там, вон, видите, уже люди пулеметы берут. Апатия, то есть уже прям На полном серьезе относится к матчу, это видно ну кстати до стреля не смотри слушай нормально нормально в целом два в три не так уж на самом деле и страшно не так плохо апатия и рандум тоже не самые слабые ребята пулемет на самом деле вещь ой какая вещь минус лайк каски, крот крот один на один с рандумом рандум ну здесь я бы наверное сделал ставку все-таки на рандума потому что как стрелок мне кажется он Uh, более выверенный Но однако Понятно <звы> Но однако понятно, дорогие мои друзья 12-1 Даже с пулеметами умудряются еще и что-то выигрывать Периодические игроки за ПАП-2 Так вот, да Мясорубка здесь является За ПАП-2 А за ПАП-1, по сути, в этой мясорубке Пока только вертится Увы, ах, П-90 узнает И, кстати, там еще и... П... Ты смотри, там два пулемета теперь И p 90 90 то есть начинается прям... Вот, вот теперь начинается часть, которая называется шоу. <со> Шоу-матч теперь обретает полностью э, свое вот первозданное понятие. Это шоу действительно, да? Ну, я, конечно, всегда против таких движух. Потому что можно начать проигрывать. Из-за того, что ты слишком сильно расслабишься. А, ну, и типа это не совсем уважительно по отношению к сопернику. Но, с другой стороны, конечно должно быть шоу да апатия минус пулемета и 13-1 последний раунд первой половины, дорогие друзья можно я шестым зайду за кт ну если бы я решал я бы может быть и даже разрешил бы не просто шестым а еще и седьмым бы даже разрешил зайти но все-таки все должно быть честно 5 на 5 Чел хорош, я согласен, да. Апатия, во всяком случае, про которую мы сейчас говорим, как я понимаю, геймовер, да. Ведь именно он играл на пулемете. Он чертовски хорош. 15-5 его статистика, кстати. Ну что, бомба установлена. Там уже просто сики, пулеметы. Чего там только нет. И сон такой. С новый. Ты чё, говорит? На мой огород полез. Ну, Апатия неубиваемый просто. Даже получив с дробовика в голову, он все равно умудрился забрать своего. Enemy. Как вообще такое возможно? Ну, 14-1, дорогие друзья, вторая половина. За КТ один раунд взяли, им хорошо, им очень плохо. Очень плохо. Ну, они не должны, в принципе, выигрывать за КТ. Но, тем не менее, один раунд, конечно, тоже брать не должны. Вообще, здесь нормальным счетом является 8-7, 9-6 в сторону атаки. Но, ой, Лаки Хаски нечаянно крота застрелил. О, еще и тимкилов не хватает. Как будто вот все хорошо идет, да, и самое время потимкилить. Самое время. Папа-хапа, минус Пашка и папа-хапа. Кстати, остается один, а то ответочку в Пашку бросил. Не, ну здесь надо убегать. Куда? Один в три не выстроишь. Не выстроишь. О! Блин! Я, честное слово, на секунду в душе представил, как он сейчас делает один ваншот, потом второй, потом третий. Но нет. 15-1, матчпоинт. Ну... И на последний раунд получается... Почему я говорю на последний? Потому что денег-то нет на девайсы. То есть за ПАП-2, ну, чудом могут только этот раунд проиграть. Апатия. Все хотят от меня шоу, я дам им шоу. Да, апатия шоу дал. Что надо, что надо. Лаки like Хаски последний. Апатия, кстати, там опять что-то кучу киллов сделал. Три, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, не суть. 13 хп, просто кил в консоль. Просто килл в консоль, дорогие мои друзья. Ну, 16-1 и 2-0 по картам. Вот это да.